Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. А можно ли с детьми и родителями делиться вашими практиками? Да, можно с детьми и родителями делиться. Я практики не передаю, сумма была большая, поделилась только этой, но теперь буду знать и вообще ни одной. Спасибо, пожалуйста. Данная практика является практикой. Мне ее показали, я перенес или отдал ее людям. В случае, если люди начинают это все раздавать, то в дальнейшем у них это работать не будет. Так было с мантрой когда-то, мантру Мани подмыхум. Данная мантра Мани подмыхум. когда ее впервые озвучила Валакитишвара, то человек читал один раз или десять раз мантру мани Подмыхом и излечивался от всех заболеваний также у него исчезали все проблемы в жизни эта мантра и самого лакетишвара стал очень-очень знаменитым существом пророком скорее всего мессией. и в дальнейшем э, она очень мощно работала с людьми помогая им то же самое с христианской мантрой э, очень наш жизнь и на небеси или там с аятами в исламе определенными в случае если в случае если это знали люди посвященные то это работало очень ярко теперь такой пример есть золотая дверь но каждый день к этой золотой двери подходят очень грязные люди и обтирают эту золотую дверь со временем эта дверь покрывается грязью и через сто лет уже вместо золотой двери находится дверь на которой очень толстым слоем висит засохшая грязь данная дверь уже не вдохновляет ни сознание ни сердце а толщина грязи создает зловоние очень неприятный запах и очень неприятный цвет естественно также происходит с эзотерикой в случае если было передано определенному количеству людей мантра у мани подмахом то данная мантра она работала но только в том случае если ее использовали в как бы, оздоровительных целях а, маленькое количество людей. Но когда они начали знать огромное количество людей, миллионы людей, у этих людей не было... Эти люди, они ее запятнали после этого своим безнравствованием, отсутствием милосердия, амбициозностью, внутренней черствостью. Они сделали все для того, чтобы эта мантра перестала работать. Так же и с моими кодами, так же и с моими практиками. Почему я слежу за тем, чтобы это не было в свободном доступе, особенно магическая первая ступень? Uh, и вообще моя магическая школа. Я борюсь за то, чтобы эзотерика была эффективной. Именно это и нравится мне в моем эзотерическом пути. Я первый человек, который сказал, что эзотерика может быть эффективной, что она может работать очень эффективно и быстро, что эзотерика может быть очень яркой системой работы над собой, что она открывает новые горизонты и дает новые возможности человеку. Ну и почему я не хочу, чтобы это знали все люди? Дело в том, что большое количество людей они запятнают и после этого сделают все для того, чтобы в дальнейшем мы это не могли использовать. И вы, как те люди, которые просто так этим делятся, столкнетесь с тем, что мои же практики спустя 20-30 лет перестанут функционировать или перестанут работать с вами. Почему? И я не буду в этом виноват, потому что если искать виновных, то это точно буду не я, так как я конкретно слежу за тем, чтобы это не распространялось просто так.